За первой залой была другая, как будто последняя, и там посередине стоял, как грязная ванна, большой саркофаг, а по стенам были развешаны картины. Сразу заприметив мужской портрет между двумя гунусными пейзажами с коровами и настроением, я подошел ближе и был несколько потрясен, найдя то самое существование чего до то ли казалось мне попутной выдумкой блуждающего рассудка. Весьма дурно написанный маслом мужчины в сюртуке с бекенбардами